Уважаемые друзья, от моего коллеги по хобби досталась у него такая достаточно большая библиотека старого телевизионного мастера. Здесь книги достаточно старые и когда вы увидите на обложке слово современное или новое, это относится Именно к тем 50-60-70-м годам, когда телевидение было самым передовым в нашей стране. Ну и конечно доля истины в этом была, потому что, чтобы разбираться в таких сложных схемах и знать принцип работы телевизора и самой системы телевидения, надо было достаточно много... Учить. Учили этому и в ПТУ, и в техникумах, и в высших учебных заведениях были курсы телевидения. Само собой, не ремонта телевизоров, а именно телевидения. Естественно, в мастерские по ремонту телевизоров попадали люди после ПТУ или техникумов. Редко кто после института шел в мастерскую, разве что за длинным рублем, потому что заработки мастеров в те годы были, так скажем, на высоте. Но все равно славное имя телемастера требовало от человека постоянного совершенствования и освоения новых схем, методов, способов ремонта. Особенно тяжело было в начальные годы, строение потому что унификации никакой не было, каждый телевизор был венцом творения какого-то конструкторского бюро и приходилось просто тупо заучивать, как устроен каждый телевизор. Хотя принцип, я повторюсь, был один и тот же. Пока бы я болтаю, перед вами идет видеоряд книг, Книг конкретно под телевизором, тем старым первым телевизором, которые были доступны для народа. Я думаю, от обилия вы очень удивились. Думаю, очень много названий даже не на слуху ни у кого в наше время. И самое важное, что телевидение в те годы развивалось достаточно интенсивно. И приходилось все время что-то доучивать, в чем-то разбираться. Разбираться в новых схемах, в новых принципах построения блоков телевизора. Хотя принцип телевидения, именно того аналогового телевидения, сначала черно-белого, потом цветного, оставался всегда один, неизменный. Кроме общих книг, обзорных книг по конкретным телевизорам, также рынок изобиловал книгами более узкоспецифическими о конкретных блоках, об особенности схемотехники, о принципах функционирования телевидения и любой уважающий себя телемастер, Считался честь приобрести такую книгу, изучить и использовать все, что там написано в своей работе. И, Естественно, любому телемастеру приходилось знать очень многие направления науки, начиная от распространения радиоволн и кончая принципами формирования изображения на экране кинескопа. Ну и конечно значимой вехой, а точнее сказать, большим испытанием для телемастеров стал переход схемотехники телевизоров с радиоламп на транзисторы. Честно скажу, что не все телемастера это выдержали, не все смогли переучиться, и многие так и остались специалистами только по ламповым телевизором. Про себя могу сказать одно, что я курс телевидения в ВУЗе прослушал в начале 80-х годов. И преподаватели давали нам как ламповые варианты исполнения блоков, так и транзисторные, не делая различия и не акцентируя на чем-то особое внимание. Даже на экзаменах вот был такой один из вопросов. Выходишь, на столе лежит стопка схем. Наугад берешь, вытягиваешь схему и начинаешь объяснять, как работает этот телевизор, как по нему проходит сигнал. И еще с этого экзамена в памяти остались вопросы, когда преподаватель подходил к схеме, тыкал наугад в регистр или в конденсатор или в транзистор, и говорит, вот представьте, что этот элемент вышел из строя. Расскажите, что будет на экране. Так что вы дристеривали нас хорошо. И дали неплохие знания, как по принципам работы телевидения, так и по методикам ремонта приемников телевизионных. Ну и сразу скажу, что вершиной радиолюбительства, именно той отрасли радиолюбительства, которая занималась телевидением, было самому сделать телевизор. Достаточно много было литературы, журналы радио выходили со статьями, как сделать радиолюбительский телевизор. И вот сейчас перед вами... В видеоряде идут книги, посвященные именно самостоятельному изготовлению и настройке самодельных телевизоров. И скажу так, что вот среди моих знакомых были люди, которые сами собирали телевизоры, сами настраивали их и эксплуатировали какое-то время. Вот такое вот интересное хобби, профессия, увлечение. Потом пошли импортные телевизоры абсолютно на иной элементной базе со специфической схемотехникой. И вот еще один интересный момент. Среди книг, которые я вам показывал, вы обратили внимание, что многие исписаны мелким почерком, всякими пометками, графиками, схемами. И вот в одной из книг я нашел вот такой листочек. Всего четыре странички. Но посмотрите, сколько труда, кропотливого труда должен был проделать радиолюбитель, чтобы вот так вот собрать самое важное о телевизорах, разделить их на группы по унификации, расписать все используемые унифицированные блоки. И указать их особенности. Колоссальный труд. Большой поклон этому человеку. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.